Добрый день, уважаемые партнеры! Добрый день, уважаемые гости! Я сегодня рада вас видеть, и я знаю, что сегодня многие люди собрались возле у себя дома онлайн обучения. И, конечно, предыдущие спикеры, которые сегодня выступали, вы уже получили огромную потрясающую информацию, вы получили уже представление о нашей корпорации. И в дальнейшем вы будете еще слышать очень много информации. Я хочу вам с вами поделиться сегодня вот о чем. Сама я работала до сетевого бизнеса в банке. Работа была хорошая, но перспективы в дальнейшем, когда я изучила полностью эту систему, я увидела все-таки, что перспективы не те, о которых я хочу. И поэтому в 90, 1997 году я начала уже изучать, куда податься. И сетевой бизнес пришел, конечно, ко мне в жизнь. Я очень благодарна Всевышнему за то, что именно сетевой бизнес. Я благодарна Всевышнему за то, что в тот момент я в первую очередь слышала свое сердце, я слушала э, то, что говорили лидеры, то, что говорили ведущие спикеры. Я слушала то, о чем они говорили, какие перспективы ждут людей. И поэтому я приняла правильное решение. Я просто уволилась с банка я начала профессионально изучать эту систему. И в 2003 году, когда я получила информацию уже о той возможности маркетинга, которая сегодня у нас в корпорации Pupol, я поняла, что нужно работать именно с этой системой. Когда мы начали работать уже в корпорации Phoenix, когда пошла активная работа, когда подключались уже люди, подключались сетевики из других компаний, я поняла, насколько правильный выбор мы все сделали. Почему именно корпорация ФУХО, почему именно эта система, почему именно эта компания? Вы знаете, дорогие гости, конечно, наши партнеры это знают. Сейчас я обращаюсь к гостям, гостям, которые сегодня сидят, слушают обучение и думают: на рынке много компаний, какую именно выбрать. Есть российские компании, есть зарубежные. Вот именно для нового человека это и самое сложное – выбрать правильную компанию. Поэтому, уважаемые партнеры, для того, чтобы понять, почему именно корпорация ПКО, качество продукции, его нужно прочувствовать. В любой сетевой компании есть продукция, но есть большое «но». У каждой продукции есть свой уровень воздействия на организм. Когда я подробно изучила качество продукции, когда подробно изучила качество продукции, когда я получила свой шикарный результат, я поняла, что именно с этой работой с кардицепсодержащей продукцией нужно работать, потому что все, что необходимо для организма, делает эта продукция. Кардицепс это уникальное, уникальное природное сырье, которое вы в дальнейшем обучавшись на наших обучениях, вы поймете, что это за растение, почему именно кардицес, почему именно древние рецепты китайской народной медицины в итоге дали вот такой потрясающий продукт, с которым мы работаем. В такое тяжелое время, как пандемия, сейчас коронавирус, вы знаете, какое сейчас время, мы проверили качество продукции. У нас есть одна знакомая дальняя, она не является партнером, но она пила продукцию нашу. И вы знаете, в какой-то момент она почувствовала себя плохо. Она поняла, что, возможно, она заболела коронавирусом, пошла сдавать анализы, но врачи не могли понять, что у нее коронавирус или просто пневмония. И дело в том, что от того, что она до этого пила наш продукт, врачи сказали, что да, у вас есть эта болезнь, но она в очень легкой форме, в очень легкой форме. Ее не положили в больницу, ей просто назначили лечение, и она дома сама, так скажем, избавилась от этого заболевания. После этого она подключила опять наш продукт, и сегодня она себя прекрасно чувствует, без всяких осложнений. Хотя то, что мы слышим по телевизору, то, что мы видим, то, что происходит сегодня в мире, у многих людей после коронавируса идут. Мало того, что они вылечились, но после того, как они вылечились, у них идут сильные осложнения. Чтобы не было этих осложнений у людей, необходимо пить продукт. Продукт очень сильно поднимает иммунитет, делает все необходимые гармонии между всеми системами организма. Вы в дальнейшем на обучении, это все подробно знаете, Поэтому качество продукции. Я еще расскажу один пример. Мы позвонили своему знакомому в Таджикистан, поинтересовались, как у него дела. И вы знаете, он нам сказал, что они, оказывается, также всей семьей заболели коронавирусом. У них в Таджикистане шла очень сильная просто ну, этих заболеваний. Они тоже заболели, хотя им а, буквально по 40 с чем-то лет и мужу и жене у них заболел и он сам и жена и ребенок. И у жены было 75 поражения легких, а, но они вылечились, конечно, им подключили антибиотики, все. Они продукт наш не пили и у них после лечения идут, конечно, осложнения. Но, почему но? Именно своей маме вот этот человек, наш знакомый, он давал, он покупал продукцию для своей мамы. Они не работают активно в нашей компании, они просто пользуются этой продукцией, и он все время брал эту продукцию для своей мамы. Маме 80 с чем-то лет. Когда началась эта пандемия, когда началось вот это сложное, сложное время с коронавирусом, они очень сильно переживали за свою маму, которая уже в преклонном возрасте. Но именно мама у них не заболела, хотя они живут рядом, потому что она пила продукцию, у нее, она достаточно большое количество пропила продукции, ее организм он просто спокойно все это перенес, хотя они находились рядом. Молодые, которым по 40 с чем лет, они заболели именно коронавирусом, они не пили продукцию, а взрослые дамы, которые больше 80 лет она абсолютно с хорошим иммунитетом. И поэтому качество продукции. Следующее преимущество, которое необходимо, и обратить внимание на которое, это, конечно, наш маркетинг-план. А те преимущества, которые дает маркетинг-план, это просто потрясающее преимущество, потому что мы уже сетевики с большим стажем, больше 20 лет. И когда мы стали изучать все преимущества, все плюсы и минусы маркетинга, я вам честно скажу, я просто была потрясена. Я хорошо разбираюсь в цифрах, и поэтому я когда увидела все преимущества маркетинга, я сказала, именно здесь, в этой компании, можно достойно построить команды, можно достойно зарабатывать, можно достойно выйти на прекрасные, хорошие заработки. Потому что здесь большой акцент нужно сделать на построении команды, на построении структуры. Есть люди, которые любят заниматься продажами, есть люди, которые... И на продаже зарабатывают хорошие деньги. Но в свое время, когда я работала в первой американской компании, я поняла, что сетевой бизнес – это не то, что ходить с сумками и заниматься продажами. Сетевой бизнес – это довольно-таки интеллигентный бизнес, но нужно его строить с нужным руководством, с нужной компанией, с нужной продукцией и с нужным маркетингом. И именно в корпорации «Фухоу» тот самый маркетинг, который… Любого партнера, любого человека, начиная с нуля, может привести к хорошим успехам, к хорошим заработкам. У нас есть люди, которые, заработ... которые буквально недавно пришли в бизнес, они уже вышли на доходы, которые превышают несколько раз больше их прежних зарплат. Приходят люди, которые уже находятся в пенсионном возрасте, начинают активно работать, посещать обучение. У них заработки в десятки, сотни раз больше, чем их пенсия, несмотря на их воздух, они, возраст, наоборот, они начинают молодеть, хорошеть, они пользуются косметикой, они пользуются продукцией, они проходят все обучения, обучение у нас достойные, и именно это следующий большой акцент нашей корпорации, потому что та система обучения, которую наладила наша компания, это та система, которая любого обычного человека, неважно, какая у меня была предыдущая профессия, сделать профессионалом. Самое главное, чтобы у вас было желание, самое главное, чтобы вы посещали эти обучения, и самое главное, чтобы вы повторяли то, что там рекомендуют. Обучение. То есть обучение у нас, конечно, проходит всегда. Это обучение внутри офиса, это обучение от лидеров, и это обучение от компании. Сейчас такое время сложное, когда у многих людей нет возможности активно работать в офисах. Обучение постоянно идут от нашей компании через Инстаграм, онлайн-трансляция, и любой человек может подключаться, сидя дома, не выходя из дома, получать профессиональное, колоссальное от супер спикеров обучение. Следующее преимущество, которое очень-очень важно для особенно новых людей. Наши партнеры все это прекрасно знают. Именно к гостям обращаюсь, именно накопительная система. Когда вы начинаете работать, когда у вас начинает строиться команда, у вас, в вашей команде, вы будете все видеть через личный кабинет, все ваши объемы. Каждую неделю компания нам предоставляет информацию, мы видим, что произошло за неделю, сколько новых людей подключилось, какой товарооборот и так далее. У вас есть полная вся информация, вы видите, и у вас идет накопительный объем вашего вашей именно товарооборота. То есть вы не теряете накопительный объем, пока вы не получили свои зарплаты. Пример такой. Когда мы начали работать в Узбекистане, началась активная работа, но по политическим вопросам нужно было на время остановить там работу. И это временно, к сожалению, затянулось почти, почти на 10 лет. И когда мы снова вернулись на рынок Узбекистана, мы увидели, мы стали открывать личные кабинеты наших партнеров. Все объемы, которые у них остались 10 лет назад, они все были сохранены. Сами партнеры, увидев это, они были просто поражены, что 10 лет компания сохраняла эти объемы. Им достаточно было буквально небольших усилий сделать, и они заново начали получать зарплаты, потому что объемы, которые были, плюс новые, и начали получаться зарплаты. Они были очень благодарны именно за этот момент компании, потому что такого не бывает в других компаниях. У обычных компаний в течение месяца набираешь объем, со следующего месяца все сгорает, начинаешь с нуля. Это практически у 99% компаний. Именно вот такая система, где каждый месяц все начинается с нуля, каждый месяц вы начинаете заново набирать объем, чтобы получить свои заработки или повышать, или подниматься по квалификациям. В нашей компании это накопительный объем, это позволяет иметь достойные заработки, это позволяет возможность иметь большой, подключать большое количество людей, потому что любой человек хочет, чтобы его труд никуда не потерялся, чтобы его труд остался, и... Поэтому вот это преимущество нашей системы, нашего маркетинга именно в нашей компании накопительный объем это просто подарок, так скажем, от Всевышнего благодаря руководству, которое она сделала для наших партнеров. Следующее преимущество, которое действительно нужно ценить, это поддержка представительств. Наши партнеры знают, что такое поддержка представительств, это идет дополнительная выплата представительствам, это идет дополнительная идет дополнительная э, возможность поддерживать офисы. Э, тот объем, который сделает ваше представительство, именно этот объем, и э, основ, на основе этого объема вам будет выплачивать дополнительные заработки для поддержки, для поддержки офиса. Преимущество нашего бизнеса еще заключается в том, что 8 видов заработков. Когда вы начнете работать, вы поймете, что такое цикловое вознаграждение, что такое э, рекомендации 10%. Вы поймете, что такое алмазные премии, алмазные дивиденды. В нашей компании есть огромное количество премий. Бриллиант 3 карат это премия, 30 тысяч евро. Бриллиант 5 карат это премия, 60 тысяч евро. Бриллиант 7 карат это премия, 200 тысяч евро. И поэтому, когда люди получают и видят эти подарки, эти вознаграждения, конечно, это действительно это поощрение. Это очень приятно любому партнеру. И восьмой вид заработка у нас – амбассадоровские дивиденды. Это достаточно приличный заработок. Поэтому восемь видов вознаграждений, которые человек имеет право получать, и он к этому идет, и у нас большое количество партнеров именно зарабатывает такие деньги. Следующее преимущество, которое э, нужно ценить, которое нужно действительно уважать, это качество – это передача бизнеса по наследству. На сегодняшний день любой человек, когда начинает свой бизнес, свое дело, он думает о том, что наладив дело, чтобы оно сохранилось на десятки, на века, на поколение. И поэтому наш бизнес, все, что вы сделаете, все, что вы построите, все команды, все ваши объемы, все, что есть у вас, в какой-то замечательный момент, когда мы не можем вечно жить, вы можете передать свой бизнес по наследству своим близким. Это огромное преимущество у нас. Это все в жизни, мы это все видим, это так и есть. Руководство очень справедливо и достойно к этому подходит. И мы, конечно, благодарны руководству за эту возможность именно иметь бизнес по наследству. Следующее преимущество, которое очень важно, это именно прочность компании, прочность. Те кризисы, которые были в 2008 году, в 2010 году, в 2014 году, когда очень многие компании уходили с рынков, когда очень многие крупные компании бизнеса рушились. Наша компания, к счастью, к огромному счастью, она просто укреплялась и она начинала повышать товарооборот. И мы реально увидели по своим э, работам, по товарообороту, по работам партнеров, как наша компания крепнет. Мы тогда убедились, насколько действительно наше руководство достойно. И, и есть огромная возможность, есть огромная, так скажем, перспектива смело идти вперед именно с таким руководством именно с такими лидерами смело идти вперед в этой компании следующее преимущество которое а, очень важно и очень нужно, это когда компания начинает строить новые заводы новые производственные помещения потому что товарооборот растет количество партнеров растет 88 стран регионов уже у нас есть и Компания строит новые заводы, новые помещения, потому что нужно все больше и больше продукции, потому что все больше и больше потребностей именно нашей продукции. И буквально недавно был построен еще одно, новое помещение, еще один новый завод. Если компания строит новые заводы, новые помещения, это говорит о том, что компания пришла надолго. Компания пришла не на десятилетия, она пришла на сотни лет, на поколения и всегда наш основатель корпорации, господин Люфей, он всегда говорит, что, дорогие партнеры, мы пришли не на короткий срок, мы пришли минимум на 500 лет. Это не просто слова, это не просто какие-то громкие фразы, это дальновидность мышления лидеров, дальновидность мышления руководства. Если у руководства, у лидеров, у партнеров серьезных такое дальновидное мышление, то корпорация будет жить, развиваться. Очень-очень долго. И поэтому а, это огромное преимущество, огромный плюс, когда компания пришла на рынок на долгие-долгие годы. Мы видим, как компания развивается. Мы видим, что каждый раз идут новые продукции, идет каждый раз а, новые спикеры. То есть компания всячески все делает для того, чтобы шло развитие. Лидеры делают все для того, чтобы шли просто а, оборот чтобы шли новые подписки, чтобы шли, приходили новые партнеры. Одним словом, вот эти те преимущества, которые есть в компании «Феникс», это те преимущества, которые сделают вас уверенными в этом бизнесе. Потому что мы, доверьтесь нашему опыту, мы уже больше 20 лет в этой системе, мы видим, по какой причине с рынка уходит одна сетевая компания, другая, третья. То есть мы видим и знаем истории и понимаем причины, почему это происходит. Всего 3% компаний на рынке, 3%, услышите, милые гости, всего 3% действительно компаний остаются на рынке. Это большие, серьезные компании, которые э, будут развиваться дальше, они пришли на поколение. Очень много компаний, которые приходят в финансовые пирамиды. Конечно, ни в коем случае туда нельзя попадать, потому что люди просто теряют финансы, люди теряют деньги. И просто это ни к чему хорошему не приводит. Также э, хочу сказать, какое, значит, преимущество нашей компании перед другими. Очень большое именно преимущество – это вот те, что я назвала, это основные, плюс те возможности, которые здесь, понимаете, пишут э, интервью, комментарии, я поэтому немножечко отвлекаюсь. Спасибо большое за эти комментарии. Я поэтому немножечко отвлекаюсь от школы. Спасибо. Те преимущества, которые вы сейчас услышали, те преимущества, которые вы услышали в данный момент от меня, это основные. То есть это качество продукции, это мощный маркетинг-план. Повторяюсь, это накопительный объем, это сильнейшее мышление лидеров и руководства, это передачи бизнеса по наследству. Я просто их повторяю, перечисляю, чтобы как бы еще лишний раз это усвоить. Это мощная система обучения от компании, от лидеров в офисах. Это накопительный объем, который приводит людей к серьезным квалификациям и к чекам. И дальновидность мышления, и то, что компания пришла на долгие-долгие годы. Очень много компаний с разными маркетингами. И мы видели, когда партнеры начинают работать в компаниях, они вкладывают большие усилия но почему-то не приходят к тем заработкам, которых они ждут. Они не приходят к тем заработкам, о которых они мечтали. Компания «Феникс» – она какая-то удивительная компания. То есть люди сразу видят результат по продукции, люди сразу видят результат по деньгам. И вот эта уверенность, вот эта вот мощь, она внутри каждого человека, она начинает расти, и поэтому люди быстро поднимаются и повышают свои квалификации. На этом я хочу закончить свое выступление, уважаемые партнеры. Самое главное – верьте своим людям, которые вас пригласили. Слушайте тех людей, которые добились здесь успеха, которые имеют достойные заработки, сильные команды, которые имеют авторитет, которые знают, куда вести людей. Слушайте именно этих людей. Слушайте тех людей, которые покажут вам правильный путь. Потому что, к сожалению, часто бывает, что наши близкие, иногда даже мужья, жены, дети близкие – дают нам не совсем правильный совет, и это нас уводит от правильного пути. Поэтому слушайте именно лидеров, которые вам подскажут и направят вас. Я вам от всей души желаю слушать свое сердце, верить в себя, верить в компанию, верить в продукцию. Продукцию вы обязательно полюбите, всю нашу продукцию, начиная от э, правильного питания и косметического направления. У нас огромное количество продукции, большой ассортимент, вы с этим ознакомитесь и когда вы попробуете, вы будете довольны именно результатами. Я благодарю всех партнеров, я благодарю всю свою команду, всю нашу команду, которая у нас по многим городам и странам. Это потрясающие люди, потрясающие ребята, которые поверили, пошли, и сегодня они все действительно на высоте. До встречи. Всем-всем желаю огромного успеха. Спасибо вам.